И всем привет, вам к я открываю сундучок, потому что сегодня скоро будет скрупный день. Получается 15 тысяч монет. Вау, мне было 5 тысяч, честно? Это подарки? Ого, подожди, несушение, ого, блин, вот это меня порадовало. Зашел в игру 15 тысяч, мне сейчас было насчитывал 5 тысяч монет. Теперь, тебе, еще, три раза больше. Да, спасибо, поэтому я вернулся ролики не так уж много записывать чем много что привыкнуть к игре там привычно потом уже можно по плавному а то вы не успеваете это куда ладно я пойду стремите ролики записывать на каналах кстати рекомендую канал макс риск там нужно мультфильмы делать мой друг и я тоже там буваю макву снимаю в общем то покажу вам кстати делают канал если кому интересно откроем дальше копеечник ну, покажу вам покажу что там был, какой конкурс там вся такая, такой, такой покажите. вот он карта сундуки конечно же это круто помощь кстати у нас есть клан кулажилин вступайте чтобы мы обратно как сказать спасали мир от этих читеров так можно сказать и вот в общем то тут можно кто? 3 на 3. Вот, в принципе, 3 на 3. Тоже команд побеждать. Как там битва? Вы не можете в битву клана, если не в этом деле вы не участвовали в битву клана, коллекции, или успели в новый И еще то написано то, что... Так, покажем. более ли она ля. -ля, -ля, -ля, -ля. 5-03. Да, сегодня 503 Честно слово, не верите, то да, я покажу вам сейчас. Да, сегодня 5 -0 -3. Так, до вы всему марта шикарно от э, 19.00 до 21 искам смысле как понимать сейчас действует попробуем сейчас на бою возможно они пишут что а так то не было с 19.00 до 21 сейчас 2016 не знаю как это пишется ну, ладно сейчас так покажи канал рекомендую рекомендую его так смотрите на канал max risk там показываю... ой его без блин показал все такое спали вообще подписывайтесь на канал потому что я макун Мак Мак снимаю вот это я кусочки он кусочки это вот так же такой покажи ждать на 2017 такой нет это 20 разделить на 17 и там еще разделить на 11 2021 год -го, 2017 так вообще-то ну, в понятно М -м подписывайтесь закреплен в комментарии есть социальные ссылки на мои ресурсы может почитать что там мы пробуем. но зачем? а мы и так готовы так покатай катку на самых лучших персах Оно а ну персонаж давали не понятно тогда я покатаю катку на супер персах блин перс Ладно. блин мне... я три игрока наигрался и я считаю что три игрока прикольнее потому что там уникальный герой а тут надо коллекцию собирать желе блин кстати тактика до четырех брать классная тактика могу здесь вот сделать кстати учет три коллекции за 300 но перебор ну о пошли такой стремить тема о друзья у меня есть маленькие. Новый год классно. Окей, классно, так да классно, так до четырех, да, знаешь, ну, бро, бро. Катать катку мы не умеем, знаешь. Макс получает карту сужения. Чё, новости? Шикарно, так выиграете себе рикни убиты Используйте гнездо шар, используйте дымовой завесу, Постройте башню. Жители убиты. О, О клево здание. Так. Ну там, конечно, меньше, да. Чувак, ты то сам местный как понимаю. Металли, что нам сказали? Электронная башня, я метал, я как шутку. Вон на карте Так, единая башня, сказали, что еще? Блин, какая-то нагрузка сегодня. А не шар, тут. Моя Завеса. Моя башня. Шар. Моя завеса. Дай. 2Х. идем туда? вот э, какие у меня потные руки? Так, пошли, начинай в Google. Посмотрим, но пока из них разгрузится. Я читаю хоть. Так. Тут. Ну, -монеты. Окей, посмотрим. Ну, вроде, правда. Сейчас, сейчас такой 20, 20 уже. 2020 год. Комменный вирус. года. Типа того. Так, 21. Сегодня мы, наверное, сейчас играем. Какой пизд, блин. Ну, ладно. Что там, развертилось? Так, дискорд, покажи мне. Угу, почитаем. ну она. Ничего, ну, Потом, у тебя ответим, сегодня нет. сегодня, после... Как называется? Сейчас. Не оп, так, как называется это? не сейчас вайс дать то а видяшки выкидывают вот блин подожди кстати а, где другой а так и тот Разве не изменила тарчку они а, любит а ты как я понимаю автор так чего ж ты ждешь так а предложение так что не okay. Хотя, конечно, с друзьями сыграть. Но это было и плано. А, пробнул объявление новости. О. Там, О, на. Адвокат к ка календарь. Калаши в Легон такое. Расценган. Расценган. <розенган> Потрясающе во времени. Прикольно я скачаю. Чтобы вам тоже показать. То есть сам все так смотрю. Я сейчас снимаю, кстати, новый Battle Мобайл на канале Battle Mobile Max Риск. Можете найти его в вкладках канала, их, их рекламить. Надо поставить мои каналы и их тоже, ну, я потом хочу, мы прикольные, мультфильмы, там свои игры, чтобы так мы это сохраняем где-то здесь, потому что прикольно привычка, не будет идей, привычка есть. Ух ты что такое с Рождеством, в смысле? Даже какой-то смешно. такое? Как игра там? А, а, уже играем. До четвертого уже. она почта по борму сейчас ща-ща. Ничего не понятно, тогда сразу вниз. Так, информация на турнир. Ясно, ничего не такой. Пацаны. Офигеть, не лагают. Ладно, может тут... А, 2 x монеты. Так, ну неважно победа и поражение. А, чтобы что было вкусно. Мы изучим тактику, а потом самый испугался. Самый сильный, толхай атакует. Пока я самый слабый же найти карту. Меньше. Не, ну мне и супер вот. Что есть. Вот, тут даже глазик стоит Там еще глазик. Блин, чуть хитрее слишком. Наблюдать решил за мной или чё? А что-то полагает, бро. То да будем экономику раз, э, увеличивать. Давай ратушу купим, наверное. А что тут? Ну, не знаю. Ну я если бы не видел, какие враги. Ну хотелось бы не ратушу брать, я а просто по квестам да? а ратуша 4. Кстати, да. Скахай все здесь. Так, призывчик А может все же пойдем сюда вот с секретным базой? на большая карту вот тут обычная не нам ну, принципе можно атаковать это еще зеленая не карта еще так, это плохие да понятно не, что было, да? Можем... так мой чувак идет да башня Давай две сразу. Также чувака думаю. Так, можно, кстати, сейчас дым запускать, все такое ой. У меня класс Что да? да заметьте скоро ну, вроде все окей потому что я сейчас Ой, зритель просто сейчас используем летающих теперь они понимают что летающие уже не способны на это я ему так и так делать тактику делать В принципе кто кто кто кто кто кто кто то кто то кто кто кто кусайте я понял что радушать семее нас ну ладно выпустим как можно больше так давай тогда базу построим здесь еще конечно что, экономику так мы занимаемся этим. Так, давайте ну все, я просто другие игры играю просто. Если вы не играете в другие вы не понимаете, как играть. Ну не хоть смотрите ролики, что скажу. Так просто легче и дает вам плюсики. за плохого слова, не понимаете, да? все как-то я за ним все. Испугался за этого все. Что происходит. Хорошо пацаны. Не понял. А, может. так, в принципе, посекамут пойти сюда, вот понял вот, понял точку там, там занял топ. Так, желательно так, варвар -вар -вар так и Ратуш вот это будет топчик. Ой, -то напали Ой-ой-ой, ух ты, сколько тут просто банды. Хм. Ничего тут я не видел, так что изи будет. Не понял. Офигеть! А чего, блин? Че вы не сказали? Чего ничего не делаете? Не понял. Хоть бы что-то подсказали, блин. Пулагатель. Поздравляю. Жаль, что не летающий, принять ратушу, он а ну, в принципе на у меня есть план, ну блин тут другая экономика, другая другие правила, да, Все, бы не поддержал бы, ну в общем там войну бы как вы блин, ничего не сделали, а мне ратуши нужно нужно вместе, да, вот. сюда на блин, ouais, блин. чтобы он занялся попал все они там еще не сделают маны маны маны хотят комик я он... не понимаю мы команде бомжи какие враги они с командой играли Снова? То есть в их реклам нет стабильности, так я поздно прошел, да? Ужкари класная тактика, какой говорится. Там квас, знаешь? то есть я же она брать помест за единую башню строится так башню строю. нормально Класс, сразу лез на башню, бах тебе. Смажет офигеть. Вот так он. Вот. Он такой, да, лез на башню ориентацией, честно. Скорее реально ориентации понравится, дорогие. Офигеть, первый раз такой что-то много. Праздник называется, да? Испортила игра, бля. Нет, ни не до одной стабильности, бля. А? Праздники. Ну хочешь, чтобы дали подарки. Салат. Праздник называется. Это тебе квестом да так вот так, так горку ну, не команда да да да да но да. возможности на сквальде 10 так что в программе стоит официально но ну, реально прикольные пушки если вы играете специально исписании Да ну тебе, Эд, провали, плиз. а, так вот, хе хе релох, ну логично, не верите? Ну всё, он пердык. Такой-такой-такой-такой. В общем-то, есть выход, я знаю, какой чит, так же самое делайте. О! 2500, во, 307, О, во, во, во, во, во, 2300. До 4 скорачивайте, дальше тимитесь, говорите, что брать, что брать. И изи. А те факты, провалюсь это. Провались. Тима. выйти Ту натью по зубам. Я понял, даже в побеждал беду планов. А теперь на, блин, буль с маком. А? Так и Марта, ж, праздники. Ты не любишь праздники? Есть выход один. Качать у меня поздно тысяч монет. Вот, например там 47 упада а, может потом будет понадобиться ну да качать тяжело и вот думайте не качайте до 4 сначала так тикл может специально так делать Факт, блин, разработчики удалите удалите это вашего популярного героя вот до 4 вот сделайте так чтобы до четырех можно до ровно 20 кубков У кого больше 20 кубков тоха и Берет пятерку, так такая одна ошибочка. Взял как будто учить ворочку данную. Нужно первую, да? Будет писать ошибку. Ты слаб бери колоду снизку. В общем-то пасхалки разработчикам где классно. На игру я бы так и сделал, если бы куча жалоб. Так что пишите бы Жалу на игру. Можно прям сейчас ставить Я поставил один из лайк, он до сих пор стоит. Я жду глобально одно, Потом посмотрим и исправим. Кто в игру? Я. Я тоже. Сторогим. Ой, что всем бай и все хорошего настроение в празднике. пока